Ну если я его отпущу фотку поснимать, он не тонит, мало. Не знаю. Ну ничего, одним больше, одним меньше. А, а, а ну отпусти, отпусти. Отпусти слышок. Заберешь. Люда, Люда, ну все, камере пришел дальний постолкигапы, старик повалялся и у нас Стой! авария, так что фиумочка на экшен камеру прекращается. ковичка потерялась оно холодное ну, вот уже и не где он на днях взял не пути ну, а оно холодное